Чел, иди нахуй, иди нахуй, почему ты мне не можешь написать просто, блядь, напиши, что ты ебал мою мать, я пойму, блядь, но иди нахуй, не записывай мне войсы, уёбище!